Здравствуйте, уважаемые читатели, уважаемые э, слушатели моего видеоблога, а также читатели моего блога. Значит, сегодня я хочу сделать такое небольшое видео, я извиняюсь сразу за качество, но так уже пошло. Я считаю, что лучше э, качественный материал, именно качественный материал по смыслу, чем уже, как говорится, качественное видео. Потому что у нас сейчас в качественном видео очень много такого преподносит, что потом на советах читаешь страшно становится. Вот видео, которое приводят людей в совершенно непонятное состояние, люди просят, дайте, помогите, помогите выйти из этого состояния, и люди не в состоянии понять того, что все то, что вот в таком прекрасном качестве приводится нам и дается нам смотреть, оно не имеет вообще никакой ценности. Вот, поэтому я делаю свое видео не в том качестве, в котором бы, конечно, мне хотелось бы, но все-таки э, видео и самое главное, что информация пойдет. Значит, я хочу сейчас представить вам препарат «Витом». Я э, имею этот «Витом» у себя постоянно, но почему-то у меня в, получается все время покупать вот эти пакетики, которые стоят по 20 рублей каждый пакетик. Вот это Витом 1.1, а вот это Витом 3. Как мне объяснили в ветлечебнице, значит, я покупаю эти препараты в ветлечебнице, и сейчас объясню, почему эти препараты покупаются именно там. В нашем городе эти препараты есть фактически в любой ветлечебнице, и можно купить в любом виде, но почему-то как-то достаточно сложно. И вот чисто случайно я наткнулась на ветлечебницу, в которой я увидела не только Витом 1.1, 1.1, а витом 3, значит, все, дело в том, что всех витомов у нас всего четыре вида. Один, два, три и четыре. Ну вот, как мне объяснили ветлечебница, что витом-3, в общем-то, предназначен для желудочно-кишечного тракта, честно скажу. Я использовала его сама для себя, для лечения себя и своих, своей семьи. Я не могу сказать, я не вижу большой разницы особой в том один-один, В общем, нигде не могу найти информации по нему, почему один, почему два, почему три. Нету достаточной информации, и этому есть достаточно четкое объяснение. Значит, это совершенно уникальное средство, я бы отнесла к умной медицине. Значит, что из себя представляет препарат Витом? Он содержит в себе сапрофит профит, который убивает любые патогенные бактерии, сам находясь в организме. Значит, это как бы сказать, ну, система безопасности любого организма. Все дело в том, что он помогает как птичкам, как животным, так и людям. Значит, вот мы все были свидетелями того, что котики, ну у всех у нас котики, и мы видим прекрасно, как котик сидит и ест травку. Значит, как только животное заболеет, животное сразу идет искать траву, искать, оно ест траву. Почему оно, оказывается, ест траву? Я думала раньше, что именно вот такая трава с длинными стеблями, именно она им нужна и все прочее. Ничего подобного. Оказывается, на вот этой траве обитает вот этот сапрофит. Значит, этот сапрофит э, является защитником для всего нормального, э, для всей нормальной микрофлоры. Вы сами прекрасно знаете, что равносильно тому, как гумус – это живые микроорганизмы, которые делают плодородные нашу почву, они вырабатывают различные витамины и все необходимые питательные вещества, чтобы мы получали э, растения, полноценные нормальные растения. Точно так же и в нашем организме существует очень много, кстати, могу сказать, что, поскольку я самостоматолог, что в полостеркоза, существует даже синегнойная палочка. Но и однако же мы не заболеваем ни перитонитом, ни итрепанемой, все что угодно там есть. Самое грязное место – это полуферта. Там есть любого вида микрофлора. Но однако мы не заболеваем этим, потому что очень большой... Ну, в нашем организме и вообще в организме живом, не только в нашем, но и животных. Вы сами прекрасно понимаете, что слюна есть тоже у животных. Вот. И слюна играет большую роль в балансе там, тех микроорганизмов, которые у нас являются э, в организме. Для того, чтобы начали размножаться именно вот эти патогенные микроорганизмы, они, видите, они в малой концентрации не являются патогенными. Но если концентрация их увеличится до определенного предела, то они уже начинают вызывать свои заболевания, которые действительно очень трудно поддаются лечению. Но наши замечательные ученые изобрели вот этот препарат ВИТОМ. Вы сами прекрасно знаете, что в 90-х годах нашу страну постигло великое счастье. Мы окунулись в лихие 90-е, то есть смену социального строя. Что это такое, естественно, все понятно, что в нашем государстве начали играть по другим правилам, то есть происходила смена начальников, то есть происходила смена денежного движения, происходила смена людей, которые становились у руля нашей страны и у руля любой организации и всего прочего. Вот. И в то же время, значит, естественно, нашу страну помогли развалить, и вы это прекрасно понимаете. И иностранные фирмы, видя, что страна в полуразрушенном состоянии, что теперь ей, она, то, ее можно только добить или сдохнуть, она стала являться для них большим полигоном для сбыта их собственных их собственных медицинских препаратов. Фирма Байер, ну, в общем, еще там четыре большие фирмы. УПСА, Байер. Вот, вот эти фирмы. Они стали расчищать путь своим препаратам к сердцам наших жителей нашей страны. То есть, в первую очередь, что было сделано, вы вот, вспомните себе рекламы медицинских препаратов. Это самая дурь, которую ну, я бы вообще не рекомендовала смотреть. Эти, типа, Вы знаете, я вообще взяла за, за принцип, то, что появляется в рекламе, я вообще даже не обращаю на это внимания. Вот. И, в принципе, так оно и получалось, потому что то, что не рекламировалось, у меня лично пользовалось большим авторитетом и спросом, а то, что рекламировалось, я даже не пробовала. И в том числе это вот знаменитая наша паста с хлоргексидином, сейчас бленда нет, это вот наша паста, которую очень сильно рекламировали, как оказалось, эта паста содержит хлоргексидин, и она способствует потемнению зубов, если длительно и постоянно ею пользоваться. Вот, но сейчас речь не о пасте, а речь о том, что вот такая вот обстановка была, и в это время был открыт вот этот сапрофит витом. Значит, котики и собачки, они искали далеко не травку, когда они заболевали, а вот этот сапрофит. Все дело в том, что бедным котикам и собачкам было невдомек, что в городской черте, учитывая то, какие были, какая загрязненность воздуха, загрязненность, экология стала ужасная. Но в 90-х годах она просто ужасающая. Наш север задыхается и погибает вообще от токсических выбросов и выхлопов, учитывая то, кто стоит у руля этих предприятий, допустим, на нашем предприятии сейчас берут только алкоголиков и наркоманов, потому что начальству выгодно, по одной простой причине, начальству выгодно. Но они рано или поздно срываются, штрафуют, и естественно, куда идут все эти штрафы. Вот, поэтому все вот так вот произошло, и наши ученые, наши хорошие врачи, значит, наши хорошие преподаватели, медики, все оказались за бортом. То есть умные люди оказались не нужны. Нужны были проходимцы, которые могли себя выдать за умных людей. Ну, у кого это получилось, у кого нет. Кто-то, конечно, пострадал очень сильно в лихие 90-е и просто жалкое существование влачело а кто-то жил в шоколаде, так называемом, на, на таком вот блатном жаргоне вот э, по, свою участь, конечно по, в общем, по, Витом вот это вот открытие, оно имело очень неприятную участь, очень короче э, его запретили ему, по, им поставили такие вы сами понимаете, в каких условиях находилась наша отечественная э, наука, и их поставили в такие условия, им дали такое задание, чтобы они вот для того, чтобы оформить это изобретение и дать ему жизнь, то есть начать его продавать им заломили такие цены, что не просто не в состоянии были э, их выполнить. И умные люди подсказали, оформите это как иммуномодулятор для животных. Они заплатили чисто символическую сумму, и это красота, вот это спасение появилось в ветереманных лечебницах. Начало совершенно официально жить. Я вот с другой стороны, я сейчас долго вот хожу, говорю, улыбаюсь. Если бы они тогда запатентовали этот препарат, если бы этому препарату дали ход, мы бы сегодня, он бы стоил такие бы бешеные деньги, что мы не имели бы возможности его даже купить. А благодаря вот этой ситуации, вот такой пакетик, ну, он стоил 20 рублей. Я не знаю, сколько он сейчас будет стоить, но это... Значит, в этом пакетике находится сапрофит, который находится на фруктозе, на сладком таком порошочке. И он очень хорошо пьется, он хорошо, очень хорошо принимается. Значит, я услышала впервые от профессора Жданова, я вообще очень рекомендую слушать профессора Жданова, смотреть все его доводы, все его. Это умнейший человек, это действительно человек, просветитель, который ездит с просветительской работой, ездит, занимается, и я очень уважаю его как ученого, я уважаю его именно за его просветительскую деятельность. Как его там не пытаются на телевидении зажимать, молодец молодец. И вот благодаря тому, что я услышала именно у него о том, что такое шампанское, что это самое, я могу сказать, что даже бытовым пьянством я теперь перестала страдать. Я, ну, раньше как, вот настолько нам вдолбили, что вот, выпить культурное питье. Культурное питье – это то же самое пьянство. То есть это путь к пьянству только пол, просто долгий. Вот. Но речь идет не о пьянстве, а о витоме. Ну, в общем, профессор Жданов мне открыл глаза на вот этот препарат. И я начала пробовать этот препарат. Я тут же, я очень долго металась, очень долго не могла его найти, и вдруг внезапно к нам, прямо рядом со мной, там, где живем у своих родителей, прямо Рядом с нами появился в аптечном киоске вот этот витом. Мы сразу купили. значит Могу сказать, что препарат настолько сильный, что он даже идет против особо опасных инфекций. Холера, сибирская язва, брюшной тиф и так далее. Но его надо знать, как принимать. Вы знаете, у меня произошла такая, такая ситуация. У меня был этот препарат, а тут вижу, идет соседка напротив, вся в слезах. Они купили собачку выдала за 30 тысяч, но я понимала, что плакала она не за собачкой, а за 30 тысячами, вот что мне было жалко, конечно, собачку. И Я ей тогда продала четыре упаковки, я абсолютно была уверена, что ну, Витом спасет эту собачку, но я не знаю, собачку я не видела, я, там щенок был, и вот, видимо, он чумку подхватил. Вот, и я уверена была, что можно, я не знаю, как они давали этот препарат, не знаю, что, но, в общем, потом она сказала, очень долго рыдала, что они потеряли этого щеночка, ну, естественно, там такой лошаденок маленький, вот, они не дали, я говорю, дайте мне посмотреть собаку, не дали посмотреть ни собаку, ничего, нет, вот, я говорю, купили препарат и пошли. Я говорю, ну, говорю, вы знаете, говорю, такого не может быть, чтобы битом не помог вот, при особо опасных инфекциях. Ну, расскажу дальше. Значит, э, поскольку у меня очень часто бывают дисбактериозы, у меня возникла очень большая сложность. Вы знаете, как всегда, наша, наша медицина и наши э, управленцы от медицины устраивают нам, обычным гражданам, подарки всегда. Как только начинается какая-то эпидемия или ну, эпидемия гриппа и всего прочего, дешевые препараты исчезают с прилавков. Я как-то работала в спиматологии, приходит женщина, я сказала, не могу найти аксалиновую массу. И я ее просто пожалела, говорю, держите, у нас есть эксалиновая масса и все прочее. Но тогда я не знала об этом, это было, наверное, лет 7 назад, если не больше. Вот и я дала свою, то, что было в кабинете. Естественно, когда прошлась по, по аптекам... Я была в шоке. Дело в том, что нигде не было оксалиновой мази. Она очень хорошо помогает просугерпетической герпетической Говорит, Очень мучает вот этот вот вирусный стоматит. Они действительно герпетические стоматиты бывают. Если они тяжелые, они бывают очень тяжелые. Они, и с такими язвы, ахты очень болезненные. покрытые белым налетом, очень болезненные такие ахты там очень характерный внешний вид, вот. и я больше чем уверена, что с этим витомом было очень хорошо, вот, с этим витомом сейчас, вот, собственно говоря, у меня и нету ни, этого, ни стоматита, ничего, вот, и э, я просто уверена, ну, как вот была, потом э, смотрю, значит, мне нужен был колибактерин, не могу найти колибактерина. Я туда, я сюда. Мне смотрят, да, колебактерин есть на складе, а начинаю ходить по аптекам, нет, мы его выписать не можем, мы его тоже выписать не можем, мы его тоже. Я всегда покупала, но колебактерин это очень накладно, 280 до 300 рублей упаковка, там всего лишь десять штучек, там три дозы, но я и так вот пила его очень аккуратно, но вот, но не смогла я его купить. И, в общем, каждый раз у меня получалось, что у меня проблема была вот с колебактериями, именно с колебактериями. И вы знаете, в один прекрасный момент, когда у меня наконец-таки оказался ВИТОМ, я, разозлившись на то, что я не могу купить этот колебактерин, как обычно, уже как нач, уже начался, опять начался дисбактериоз, а вы прекрасно знаете, что такое дисбактериоз, я не могу купить колебактерин, и я взяла плюновый созлости, и я выпила упаковку ВИТОМа. Вот, вот такой обычно, вот такой обычный пакетик. Но оказывается, как сказал Жданов, то есть его не надо, я его, я его растворяла в воде, там где-то что-то, его не надо нигде растворять, вы просто раз, разрезаете пакетик, ложечкой, пол чайных ложечки берете в рот, желательно на голодный желудок, на голодную кровь и вот так вот во рту рассасывается его, все, больше ничего не надо, где-то за час до еды, то есть перед тем, как вот встали вы утром и быстренько раз, и съели вот эти полу ложечки, так вот, ни в коем случае не запивайте, то есть рассмотрите, чтобы в первый час, вот в это время, хотя в полчаса, вы ничего не пили, то есть вот этого делать не надо. А я, наоборот, растворяла в воде и запивала, он в воде не растворялся, я потом еще, еще. В общем, я его принимала неправильно. Однако, несмотря ни на что, правильно, неправильно, несмотря ни на что, меня вообще перестал беспокоить дисбактериоз, вообще. Вот с тех пор, я уже три года, я уже не знаю... Что такое колибактерин и зачем мне вообще было его покупать? А уж тем более колибактерии, там у нас был, вы прекрасно знаете, этот препарат, хилакфорте. Это вообще издевательство, а не препарат. Там продаются не микробактерии, а сейчас, продукты жизнедеятельности этих бактерий. То есть до тех пор, пока ты пьешь препарат, у тебя все в порядке. А как только у препарат не покупаешь, ты себя плохо чувствуешь. Но вот чувствуете капиталистическую хватку и чувствуете, как наши делают. Вот они сделали этот пакетик, 25 грамм за 20 рублей, ты его купил, он тебя вылечивает буквально от всех болезней. в общем, потом я стала его принимать правильно, и потом вот совершенно недавно о, у меня обнаружили, просто у меня есть лишний вес, это, конечно, видно, прекрасно, и слава богу, благодаря БАДам я начала, я остановила вот этот механизм лишнего веса. И у меня лишний вес стал падать. Дело в том, что в этом механизме была заинтересована поджелудочная железа. С некоторых пор я стала очень сильно чувствовать, мне стало... У меня было такое ощущение, что я воздушный шар прохлатела, меня раз... я ничего не могла в рот взять, меня буквально раздывала желудок. Совершенно ужасающее состояние, наверное, терпела, наверное, месяца три. Я не сразу поняла. Вот. и потом меня отправили на ФГС, и когда после ФГС мне поставили гастродооденит. Вот, у меня атрофический гастрит поставили, ну и, соответственно, все прочее. Вы знаете, я пришла, мне самое главное, что я знала диагноз. Я пришла тихо, спокойно прямо утречком, я обычно ночью, вот он ну, как бы в туалет стоишь, я вот ночью взяла, утром, как раз, вот я знаю, что я есть ничего не буду, я отрезала этот пакетик, и вот так, как сказал Жданов, пол чайных ложечки я взяла в рот. Все, легла спать, я рассосала утречком все. Вы знаете, что мне достаточно было пропить один день. За этот один день у меня все успокоилось. Я не слезала с амепрозолом, ну, кто не знает, это антоцидные средства. У меня все совершенно успокоилось. Дальше, значит, я начала ВИТОМ-3. Почему-то ВИТОМ-3 достаточно сложно найти. Я не знаю, почему. Вот, может быть, кто-то объяснит вот, в комментариях. Напишите, может, кто-то знает или где-то видел информацию о том, что такое 1, 2, 3, 4. Потому что я, я не вижу этой информации. Я даже ее отрыть откопать нигде не могу. Хотя, может быть, плохо рою копаю, но, но не могу от кого. Для меня они все на одно лицо. Но помогают они уникально. Но это, конечно, это по поводу меня. И, в общем, короче, у меня было 7 вот таких пакетиков оставалось. В общем, 6 вот таких пакетиков я каждый день пропила. Фактически это 6 дней. И вы знаете, через два дня я перестала пить амипразол. У меня были настолько сильные боли, что без амипразола я существовать просто не могла. Я не то, что перестала пить амипразол, я вообще перестала пить и больше ничего не пила. Но так на диете я сидела, но так чисто символически. Вот вы представляете, до чего у меня такие страшенные боли были? И это буквально за 6 дней каких-то вот приема этого препарата у меня желудочно-кишечным трактом все стало абсолютно нормально, гастрит перестал вообще давать о себе знать, вообще полностью, то есть и бетон, когда я стала правильно его пить, вот берешь эту ложечку, вот это результат применения на себе. Дальше, мне очень жалко животных, я не могу смотреть, как мучаются животные, потому что видно, очень, у нас тут очень много, вот, я вижу, что держат животных, но животные настолько рвутся из дома, вот, что они в ужасном состоянии, тут у нас очень сильно развит алкоголизм. Вот, наркомания тут от наркомании то вешаются, то погибают, то от передозы, в общем, ну, пусть кто услышит, пусть наши руководители радуются, что то, чего хотели, того и добились. То есть страна наркоманит, мужики наши наркоманят, женщины не знают, что делать, вот. ну, либо спиваются сами, либо вот так вот разводятся, живут одни и воюют с бывшими своими мужьями. Вот, значит, у нас произошла такая ситуация, у нас кошка, значит, она очень часто беременеет, она по три раза в год беременеет, это вообще невозможно, какой-то вот, ну, это не кошка, это какая-то хулящая кошка, <смех> самая настоящая, ну, ее вот взяли с улицы, вот она такая хулящая есть, а вот она родила котенка, мы котенка оставили, ну, ни одного, конечно, мы из всех котят мы почему-то оставили пушистую кошечку, Китьку, вот. А вот китька не гуляет, китька растет дома, все прочее, мы оставили еще и мальчика, мурлышика, о нем будет чуть-чуть сейчас попозже разговор, вот. и вот эта кошка, значит, у нее два раза было, по всей видимости, ну, при такой частоте, конечно, рождения, гормональная система, она не может э, так быстро менять свою направленность, понимаете? Она буквально родит, месяц кормит, потом два дня погуляет, и, и все, и пошла опять по котам, через два дня она опять беременная. Понимаете, это ненормально, то ли, то ли закрыть ее нельзя, она устраивает, когда она гуляет. В общем, это совершенно жутко. Ну и, естественно, эта черепата кончилась тем, что в один прекрасный момент, это было буквально совершенно недавно, а, значит, я слышу, говорю, слушай, говорю, рожает кошка мужа, говорю, слушай, кошка рожает, обычно как-то у меня муж принимает у нее роды, муж молодец, у меня тоже с животными все, вот, с животных любят все точно, тоже замечательно, вот, я говорю, кошка, наверное, рожает, он говорит, не может быть, до нечего ей, вроде мы как и не видели, что она берет, и потом он берет ее на руки и бац, с нее падает вот это вот все, в общем, короче, у нее действительно выкидыш. Ну, выкидыш, выкидышем, я посмотрела, покрутила ее, говорю, слушай, вроде выделения нет, все в порядке. На следующий день мы смотрим, она лежит тихо, легла на самое теплое место, у нас котел там самое теплое место в доме. Лежит, даже не двигается. Мы туда, мы сюда, в общем, два дня, кошка лежит. говорю, слушай, потом сняли, вроде переложили, говорю, сейчас ничего не поймем, говорю, давай-ка переложим на этот самый, на кресло. Переложили на кресло, я щупаю ей нос, нос горячий. Я говорю, все, Володя, там идет, говорю, процесс, естественно, идет воспалительный процесс, то есть там надо, там надо предпринимать гинекологические меры, как после аборта, это естественно. Вот, я говорю, слушай, ну что делать, я говорю, я даже не знаю, а было 23 часа ночи. Куда нам бежать, вот когда, когда ты понимаешь, что действительно очень серьезно. И вы знаете, что я недолго думаю, говорю, так, бери-ка ее лапы, значит, передние и задние лапы, бери своими руками, вот, вот она, кстати, красота наша пришла. А, вот, <смех> мырлыка Передними руками, значит, бери передние лапы и задние лапы своими руками, а я уже ей открою сама ротик. Значит, я открыла ей рот и насыпала горку небольшую, послюнила палец, и на этом слюнявом пальчике дала ей вот этого ведома. Значит, вот этот вот 5 грамм я разделила на 4 горки. Дала ей, ну, приличная горка получилась, но я прекрасно вижу, что... Ну, вы знаете, она пока сначала обрыкалась, потом все. Мы ее положили опять на котел, все, и легли спать и забыли. На утро кошка была в полном порядке. Мы еще так для профурбы <coughs> на следующий день ей дали тоже. На язычок такую же горку витома. Больше никаких признаков такого плохого самочувствия, никаких выделений у нее не было, болезненности никакой она не испытывала, то есть у нее вот этот вот аборт, выкидыш у нее произошел, вот у нее все это прошло очень благополучно, поверьте, это очень серьезная ситуация. Вот, и при вот этой ситуации, я могу сказать, нам по идее бы нам понадобилось, во-первых, нести в ветлечебницу, во-вторых, делать УЗИ, в-третьих, делать какие-нибудь капельницы, колоть антибиотики. Вы представляете, во-первых, во сколько, сколько денег это все бы обошлось? Все это, ну, 20 разделите на 4, получается 5 рублей. Все это мы сделали, вот, ну, за пять, ну, за десять рублей. Даже вот нам пол пакета понадобилось привести ее в порядок. Ну, кошка обычная, кошка там 2-3 килограмма, небольшая кошечка домашняя. Вот, а вы понимаете, во-первых, во это, во-первых, значит, уникальное средство, нет необходимости, это средство неотложной помощи. Если вы видите, что животное страдает, чем не можете понять, где и как, витом в рот, все, витом сделает свое дело, он в любом случае лишним не будет. Это раз. То есть я называю такое средство, это средство умной медицины. Эта медицина разберется сама. То есть здесь нет необходимости ставить диагноз, искать причину. «Так, с животным что-то случилось, все дали ему в ротный язычок вот этот вот витом, и все в порядке. Во-вторых, если бы мы пошли к ветеринару, это, во-первых, ее нести, вести, в чем, куда, как животное отреагирует, потом сидеть среди других собак, животных, там еще тоже действительно может что-то чем-то, можем заразиться. Но я как-то к этому, насчет того, что от других заразиться, я совершенно спокойно к этому отношусь, я еще старые выучки. Я не пугаюсь и никогда не ходила в матках и на намордниках, как бы я заразиться гриппом, потому что я имею вот такие вот пакетики. И вот эти пакетики с вот этими пакетиками среди гриппа, не я, не муж, мы вообще забыли о том, что мы когда-то болели простудными заболеваниями, кроме шуток. Сначала я покупала великолепный бат, который настолько сильно поднял нам иммунитет, а у мужа вылечил его гайморит, который очень сложно лечился у него. Как только он заболевает, мы не можем его вылечить, он чуть ли не до хрипа, а ночью там чуть ли не задыхался. Вот. А потом после этого БАДа, ну, тот бат очень дорогой, 2800 сейчас, вот, даже не с половиной тысячи. А вот это 20 рублей пакетик. Так вот, вот это один пакетик ты выпиваешь, ну, как вот я вам сказала, в день. И он, ну, нашу подготовленную иммунную систему он очень хорошо держит. Ну, вот то же самое и здесь. В общем, этот пакетик я оставила для нашей кошки, для Мурлыхи. Итак, мы ей за 4 дня скормили. Ну, это вот третью и четвертую часть пакетика мы скормили уже потом потом уже через несколько дней, она уже к утру, она была в полном порядке. Я могу вам как врач это сказать, потому что я все-таки врач, я могу, я могу понять, я в каком состоянии кошка или больное животное или нет. То есть вот у меня задают вопрос, а вы вообще что, ветеринар, что ли? Вы знаете, я могу сказать так, врач, если он нормальный врач, он может помочь в любой области медицины, будь, ну, Любая область, потому что это у нас вот принято, это вот на Западе принято. Нет, вот если лечат там пятый палец последней ноги, все, значит только по этому пятому пальцу он и будет специалистом. Нет, у нас готовили специалистов широкого профиля, мы соображали, нас в институте и лечебным дисциплинам учили. Я еще тогда в институте была в восторге, я пошла на стоматологический факультет по одной простой причине, что мы знали, что кругом везде БЛАД, и мы знали, что на лечебный факультет вообще по блату там не прорваться, как дочки-сыночки, на педиатрию это были племянники и племянницы, на стоматологию шли все остальные. То вот как оказалось потом, что стоматологический факультет оказался самый богатый, сейчас на него вообще не пробиться. Вот, поэтому, уважаемые мои, задавая вопросы, мне стоматолог, я или врач-ветеринар, я вам могу сказать так, как когда-то сказала мне мама, когда я удивилась, что она мне помогает лечить зубы, потому что, естественно, ко мне приходили тяжелые ситуации, у человека не поддается зуб лечению, естественно, что-то делаем, оно не получается, не дает эффекта. И я его, она мне подсказывает, и все, получается. Я говорю, мама, как, как ты так вот? Как так вот? Ты же все-таки лечебник. Ты же врач-кардиолог, ты обычный терапевт, ты лечебник, ты врач-лаборант. А как ты вот, ну, пацан? Она мне сказала, говорит, Пять признаков воспаления одинаковы везде. <свят> То есть, если кого интересует, такой пять признаков воспаления, посмотрите в интернете, кто будет смотреть. Поэтому, значит, следующий у нас был вариант. Это наш кот Мурлышек. Значит, это сынули наши кошки, вот этой, с которой мы первые разбирались. Значит, у Мурлышека история была еще интереснее. Мурлышек родился с больным, ну, он вообще слабенький родился. Мурлышек родился с больным желудком. Мы это поняли только через 4 года, но ну, когда он находился на грудном скармливаем, все было в порядке. Когда мы его начали кормить с тарелкой, вот вроде видели, что он срыгивает туда-сюда, ну, знаете, как вот все, все это списывали на то, что с грудного молока, на такое переход туда-сюда, но мурлышек ел плохо. Потом мы заметили, что мурлышек стал сосать мурлыху. И мы его, ну, в общем, отучали от мурлыхи, то есть, ну, в конце концов, если его сасывают, там же молоко будет продуцироваться. То есть мы отучали его, он уже взрослый кот, уже год, даже второй год, а он сосет мурлыху. И только через четыре года я поняла, а мы, ну, допустим, кашу делаем, мы делаем кашу, мы не кормим ни кар... ними кормами и правильно делаем, мы варим кашу, туда добавляем курятину, туда добавляем печенку, там, ну в общем, все вот это вот. И лупят они все это за милую душу. Ну, у нас вот китька, допустим, лупит мышей, она ловит мышей возле дома, мыши даже к дому не подходят. Потому что, если бы вы видели, как она их ловит, а что она потом делает, какие фуртели выкидывает, когда она с мышью балуется. Ну, я такое видела впервые, конечно, надо было бы заснять, но вот не успела, не додумалась. Значит, и у Мурлышека, и тот вдруг на четвертый год, и мы на него все время ругались, что Мурлышек, что ты вечно тебе вырезка, телячья нужна и так далее, ну, вообще все. А он, ну, перед, ну просто не жил дома, уходил из дома на три-на-четыре дня, но нет дома, и все. И ходим, я говорю, господи, четвертый ход, кот, он как подросток, дохлый-придохлый, хрязный какой-то. И вы знаете, только тут меня почему-то стукнуло. Мы сделали такую вкусную им еду, кашу с курятиной, порубили, там, муж всегда рубит, там, ну, отбирает им эти кусочки, косточки оставляет, ну, все такое вроде сладкое для них, и вдруг он поел, и как рванул на улицу, и травку, травку, травку, травку. И вот тут до меня такой говорю, слушай, я говорю, тут наверняка что-то говорю, у него больной желудок. Я говорю, ну-ка прекрати на него ругаться. И тут я говорю, слушай, у нас витом уже столько лет. Ну, больше года у нас уже витом присутствует, а мы не как мурлышикой. И мы скрутили мурлышика, муж держала, я ему, значит, на язычок давала вот такую же тоже хорошую горку на фундерила. Вы не представляете, нас буквально через два часа он припал к тарелке. Он ел, ел, ел, ел, ел, ел. Но коты, если они не избалованные, если у них не сбиты вот эти все рефлексы вот этими кормами совершенно непонятно из чего сделанными, вот, то он не переедает. Вот переедают только собаки. Я не, знаю, как. Вот я не знаю, что ведет к тому, что собака начинает переедать. но это по собаке, которые бывают вот в руках совершенно нерадивых хозяев, вот такие вот толстые коты. Я очень редко вижу, это очень редко такая патология бывает, но это тогда, когда вот кота, скорее всего, кормят какими-то кормами, и они, видимо, сбивают у него вот эти рефлексы, потому что животные все-таки подвержены рефлексу, и они никогда не будут переедать, если животное чувствует, что оно наелось, это не человек, оно не будет переедать. И Мурлышеку буквально где-то через два часа он начал лупить эту тарелку. Я говорю, слушай, смотри, показываю мужу, я говорю, смотри-ка. Я говорю, смотри, он ест. А там перловая каша. И я ему говорю, вот ты представь, у тебя тоже язва желудка. Ты что, говорю, перловую кашу, говорю, будешь есть на язву желудка. Да, перловая каша на простой желудок, говорю, и то тяжело идет. А ты представь ее на, на, на язву желудка и. Он, говорит, слушай, да, говорит, я не подумал. И, в общем, короче, тоже вот этот пакет. Тоже витом 3 мы давали, мы вот этот пакет ему разделили условно на 4 кучки. И вот я насыпаю там на блюдечко, и потом с этого блюдечка ему на язычок мокрым пальчиком даю. Вот. И вы знаете, через два раза, уже на третий и на четвертый раз, он уже сам подставлял свой язык. Кстати, витом представляет из себя порошочек, он очень сладенький, он очень приятный. И вот тут еще была одна ситуация, еще один кот не дал мне покоя. Конечно, раз у нас такой строй, что выгодно, чтобы люди жили в нищете, и чтобы было просто черти что, неразбериха какая-то, невозможно сделать так, чтобы ты сам один всех накормил, всех напоил, сделал всех счастливыми, конечно. Но как это вот бывает, у нас вот собаку, собаку я тоже подобрала, он лежал весь, ведь вот в этих блямбах, как они называются, грибковые блямбы, вот у него на лбу была блямба и на груди была такая огромная блямба, и к нему даже никто не подходил, он набегался, он такой большой щенок, 3 килограмма, даже не больше был. Здоровый такой щенок был, это самое. ну вот в моих видео, видео вы можете посмотреть там, где муж с собакой, и вот это вот этот вот собака, вот это Чарли, мы его назвали Чарли, у нас сосед убил собаку, потому что та собака его терпеть не могла, она видела, как сосед избивал свою собаку, и потом он, оказывается, ее убил, вот, и она его терпеть не могла, и вот в один прекрасный момент наш Чарли не вернулся, Мужу мне говорить было бесполезно, чтобы его посадить на цепь, чтобы не давать, потому что я видела, я чувствовала, чем дело кончится, потому что он стал на этого соседа реагировать, ой, вообще невозможно. Вот. И вот таким вот образом. В общем, Я шла с почты, и вдруг вижу, сидит кот. Но, вы знаете, я никогда не смотрю на то, что породистый, не породистый. Мне совершенно без разницы, кто породистый, кто не породистый. Если животное в беде, мне совершенно без разницы, какая у него порода. И, вы знаете, я не знаю, что-то меня вот... Что-то дрогнуло внутри. Он так вот просился, он так в руки просился, он так жалобно. Я как глянула, у него нос такой прижатый. Я смотрю, перс. Обычный перс, но если бы вы видели, в каком он был состоянии, и у него была вот посечена, там был как стригущий лишай, но проплешен не было, а просто вот прямо ровно посечена вся его шерсть и хвост, прямо ну как вот палка хвост, обычно, что персов так же, какой хвост, я что-то вот я ходила, вы знаете, ну не дает мне вот здесь вот что-то внутри вот. Я уже легла спать, я уже и так, я уже и так. Я говорю, слушай, не дает мне покоя. Говорит, ладно, иди, бери. Вообще, что я сделала? Я пошла, взяла паштет, у нас пятерка там рядом, там за 18 рублей паштет. Я взяла вот этих два паштета. В паштет мне было проще простого. И вот смотрите, разорвала вот этот витом. Оторвала кусочек паштета, разделила его на две части, насыпала туда витома и как котлетку слепила. Это лак вы знаете, он... Накинулся, видимо, да, был голодный. И вот таким образом я скормила ему вот весь вот этот пакет. Ну, тройку я пожалела, он у меня одна только осталась, тройка. А я ему скормила витом один. Считаю, что разницы нет никакой. И, ну, скормила и ушла. И другой. А потом смотрю, вы представляете, я положила, а там вот этот белый порошок сверху, и вот это вот мяско там. Или не мяско, там уже неизвестно что. Ну, кот ел. Вот. Смотрю, а он слизывает вот этот белый порошок. И, короче, я говорю, ты знаешь, и вы знаете, что удивительно было? Я пришла домой, я говорю, ты знаешь, у меня вот отсюда ком спал с души. Вот, знаешь, я говорю, значит, все-таки я помогла ему. И потом пошла, на следующий день посмотрела, кота не было. Где-то через 4 дня я только попала туда, думаю, нет, вот все равно нет. И вы знаете, я увидела этого кота. А, нет, на второй день я увидела кота. И вы знаете, радости моей не было предела у него очень активно начала расти шерсть, вот там, где она была пострижена, на хвосте нет. Она, у него все тело было пострижено, вот щеки видно, что пухлые, а так вот, ну, все тело было пострижено, Вот и вдруг прямо клоками пошла расти шерсть, причем очень быстро. Я даже удивилась, через четыре дня, когда я пришла туда проведать этого котика, вы знаете, у него все тело уже было в хорошей густой шерсти. Вот что такое витом. То есть там уже наверняка хвост у него уже, и так вот видно было, что хвост так начинал под обростат, потому что, ну, перс есть перс, а он вообще ходит, и, вы понимаете, он ко всем просится, а все ж видят, что он какой-то вот там, ну, ну видно, что какая-то вот зараза вот есть на, на коте, поэтому его никто не берет, ни на руки, ничего. И я его тоже не брала, у меня тоже животные, а я в шубе, и мне шубу тоже заразить неизвестно чем. Вот. И вы знаете, что я посмотрела просто, и вот сейчас вот посмотрю еще раз, я уверена, что уже, конечно, хвост у него, уж если он сам обрус, он обрус за четыре дня, у него восстановился шерстяной покров полностью, а вы говорите витом. Вот, я просто удивляюсь, конечно, очень многие пишут о том, что вот у животных проблемы с кишечником, с шерстью и со всем прочим. Я не знаю, ВИТОМ является просто средством экстренной помощи. Никогда не поздно дать ВИТОМ. Никогда животного. животное будет есть его с удовольствием. По первости, конечно, дадите его насильно. В ротик прямо насыпите, ну, вот я же говорю, на пальчики, на язычок. А потом уже, вот как, как тот кот, он когда понял, и уже вторую, вот эту, вот, второй паштет, он уже начал, я положила там раскрыть, он уже сам слизывал вот этот порошочек, лежал этот порошок, и он паштет уже не хотел есть, видимо, уже наелся, а порошок он слизывал. Поэтому вот что такое Витом, я рассказала о своей ситуации, о том, как он помогал мне, и Витом, что-что, а Витом у меня есть постоянно. Если у вас в доме есть животные, если все-таки вы добрые люди, если вам жалко животных, вот вы видите, что какое-то вот больное животное, вот что-то не так в животным, люди, разорвите пакет. Дайте животному вот такой пакет. Весь, весь пакет животное не съест, это сразу видно. Но не надо его выкидывать. Вот. Но дайте ему. И вы понимаете, я говорю, вы хотя бы спасете чью-то душу. Ведь э, животные, они такие же имеют такие же сущности, как и люди. То есть если вы в следующей жизни, может быть, вы тоже будете животным. И может быть, вы тоже попадете в беду. Поэтому у меня, к сожалению, была ситуация, что у меня была очень тяжелая ситуация с моим собачкой с пуделем. Вот, я, наверное, всю жизнь я буду, oh, не могу говорить про это, всю жизнь я буду искупать, наверное, то, что произошло, но не я была причиной, и я не могла совершенно подействовать на ситуацию, вот, лихие 90-е были, в общем, все были в очень тяжелых временах, и я, конечно, я очень рада, что из вот этих тяжелых, вот эту мурлыху мы вывезли оттуда, это, слава Богу, что соседи ее не убили там, потому что у меня убивали моих животных. Ну, просто продавали мой дом, и для того, чтобы заставить меня оттуда уйти, вообще создать невменяемую ситуацию, вот, убивали животных, в общем, я насмотрелась, я помню, что первое животное я вообще, я думала, там, с ума сойду от того, что вот увидела. Вот, поэтому вот это средство ВИТОМ, имейте его всегда в кармане, потому что, поверьте, я больше чем уверена, вы везде найдете больных животных, вы везде, вы везде, а помочь животному, помочь животному, насыпать ему в этот пакет, дать ему паштет, дать ему, просто купите обычный, любой паштет, какую-то мягкую колбаску, ну, ливерную сейчас вообще покупать, это беспалить сейчас говно какое-то, ну, вот паштеты сейчас, много вот этих паштетов, колбасных каких-то каких мягких упаковках, это очень удобная форма для того, чтобы животному просто не напрягая, не беря в руки, если вы видите, что на животном что-то есть, вот я уверена, что если бы нашего черлюка, мы тогда его, ну, хорошо, нам в больнице дали два пузырька, весь в йоде ходил. Мы его взяли за лапу, подняли, побрили полностью всего. Но у меня не было тогда Витома и мы его вымазали йодом. Самое удивительное, там, видимо, были две материнские вот эти вот блямбы на, на лбу и на груди. И когда вот я на груди стала обрабатывать, даже не стала вот эти вот все мелкие вот на, на, тельце, на теле на его обрабатывать, и когда вот эти две блямбы погибли, вы знаете, у него в один момент исчезли, потом ходил только весь в йоде. Ну вот так вот я взяла своего черлюха, тоже не смогла пройти мимо, тоже увидела, вы знаете, вот, я не знаю, как что-то вот в сердце, вот держит рукой за сердца, вот как будто сердце с давила, не могу отойти от него, там два магазина рядом, я в один магазин, я в другой, в девчонке, чей собачка, а он лежит, уже не двигается, ну все уже, вот понимаете, и муж тоже, хочу собачку, хочу собачку, вот я говорю, надо собаку, собаку в дом надо обязательно, и вот я его подмышку, и что самое интересное, по дороге, там у нас через железную дорогу, по дороге э, я его поставила, он тяжелый, уже поставила отдохнуть, тут у меня тоже вес был тяжелый, тоже после стрессовой ситуации, вес стал набираться сам по себе, ночью просыпаюсь, утром просыпаюсь, уже вес на 2-3 килограмма больше, но сейчас, слава Богу, вес пошел вниз, и это все благодаря БАДам, гормонозамещающим БАДам, вот, и таким вот образом, в общем, я его поставила отдохнуть, а он взял, я не знаю, что ему, взял и, по, и залез под вагоны, но благо эти вагоны стояли на запасном пути, и рядом не было ни поезда, ничего, я полезла под вагоны, я его взяла под вагоны, вот, уже. вот он уже у нас 4 года живет, уже ему 4 года, вы можете посмотреть на видео, какой он у нас красавец стал, но мы ему не давали витом, он не на витоме, а вот, вот такая вот тоже беда его постигла, тоже вот у меня все животные, вот они вот так подобраны. Вот. и действительно, есть разница между животными, которые выросли в домашних условиях, которые не знали такой вот нищеты, не знали такого, они даже в поведении абсолютно разные. А вот животные, которые взяты с улицы, у которых вот, вот это вот осталось, конечно, этим животным очень надо помогать, этих животных надо беречь. Поэтому... Вот этот пакетик «Витома», я считаю, сейчас должен быть у каждого в кармане. И еще этот пакетик витома, по большей части, если у вас есть витом, то вам не понадобится вет лечебницы. Я просто вижу сейчас очень много, что на меня даже жаловались ветеринары, что вот я вот это самое, я вот рекламирую, мне даже писали, мы вот удаляли мои посты по поводу. Но вы знаете, сейчас, слава богу, вот в нашем городе, в любой вид лечебницы, вы можете купить этот витом. В любой. Но единственное, что вы не купите его в магазине, потому что он как бы считается не знаю, чем он считается, вот, но магазин, торгующий там чем-то, они, они не торгуют витомом. А вот именно лечебницы, у нас все лечебницы торгуют, я езжу в лечебницу покупать себе средства для лечения желудочно-кишечного тракта. В общем, это замечательный препарат, я рассказала вот вам несколько историй из своей из своей жизни, и того, как я и сама вылечилась, и как животных вылечила, но этот препарат творит чудеса. А то, что тогда этот препарат не помог тому собачке, вы знаете, там очень странные люди, сейчас вообще у нас кругом странные люди, я вот тут, допустим, живу, и вы знаете, вот я хожу мимо частного сектора, вы не представляете, какой вой, как воют собаки». Я не знаю, наша собака, ну наша собака никогда так не была. Во-первых, он сам гуляет свободно, он спит в коридоре у него, там шикарные коридоры, с которыми он даже уходить не хочет. Мы его, Он и в доме у него есть свое собственное кресло. Вот иногда муж его балует, он к себе его на кровать затянет и все прочее. Ну, я рухаюсь, конечно, за это, но все равно ну, никуда не денешься. Но животное ну, платит, конечно, он. И сторож он, конечно, очень хороший. Сейчас вот становится ему очень хорошо. Поэтому животные – это наши друзья, это наши... И я еще раз говорю, что сущности есть как у животных, растений, так и у людей. Это совершенно одинаково. При перевоплощении сущности вы можете воплотиться в другой жизни в животное. Поэтому кто знает. <с> Поэтому помогайте, помогайте друг другу. Не надо жестоко. У нас вот все-таки хоть и наркомания, хоть и алкоголизм, а я вот вижу, что люди подкармливают животных и спасают. Но все, одно дело подкормить неизвестно чем, а другое дело вылечить. Вот это разные вещи. И вот как оказалось у того дымчатого перца, как оказалось у них хозяева есть, оказывается. И он живет где-то в квартире, поэтому я подходила, что его не было. Хозяева просто когда уходят, выкидывают его на улицу и все, он ходит голодный. Я не знаю, вот как это можно называть, Может быть, это и хорошо. Может быть, да, вот что, что не закрывают в квартире. Может быть, и хорошо. Но Кот был в ужасающем состоянии, ужасная шерсть, страшная шерсть вообще, и никто даже, все боялись подходить к нему, к этому мишке, потому что ну, видно, что там какой-то грибок сверху, что чем-то чем животное поражено. А теперь он шикарный персидский кот, только у него шерсть очень быстро отросла, но она какая-то такая желтоватым оттенком, а сам он красивый дымчатый цвет имеет. У него очень, как британец даже такой, вот, очень красивый кот. Вот. Ну, в общем, я не знаю, что из него получится, да? но это же только после, через четыре дня после лечения. Так что всего вам хорошего, спасибо вам за просмотры, пользуйтесь Витомом, обязательно пользуйтесь Витомом, и у меня Витом лежит всегда для профилактики, он у меня всегда в пакетике разложен. Все, всего вам хорошего.